Ладно, ребят, хватит лирики уже, и про. мы с вами продолжаем играть Бэтмена Архам Асайлум. Так, сейчас. Продолжаем проходить Бэтмен Архам Асайлум. Короче, не буду... Видно всем публичное, видно доступ к ссылке, приватное, ну и видеоигр дам. Чё. Короче, не знаю, что вам сказать, но это, пожалуй, последние серии по Бэтмен Arkham Asylum. Дальше я буду проходить Бэтмен Arkham City. Я хочу, чтобы вы все сказали мне, как вам игра понравилась или нет. Я жду ваши комментарии. Так скажем, вопрос, ответ, вопрос-ответ, вопрос, вопрос, вопрос, ответ. Больно? черт. Ну ладно. Ладно. Так, откуда я дошел, так, Aidos Warner Bros. Interactive Пока у меня телефон тоже грузится, загружается, прохождение, потому что я я не знаю, что делать дальше Чё, я не знаю, ни что будет дальше, ни что делать дальше, поэтому, собственно, тут нужно прохождение Потому что я реально не знаю, что буду делать дальше, я, что мне надо делать дальше, что не надо Пещеры, пещеры, так, пещеры, прохождение Бэтмен, Архам, Ассалум, пещеры, история, прохождение Бэтмен, Архам, Ассалум, так, а, не, вспомнил что я делал, не, вспомнил, реально, ребят, это... Легкое тут пропрыгнуть просто и все. Вот так пропрыгнуть и все. Здесь была вчера загадка Ридлера. Я ее... А, не, вот что было вчера тут. И не тут а вообще это. А с другой стороны я бы вам так сказал бы. Да блин, ну как это сделал ты и упал? Ф. Крюк. Нет, ботанический сад я уже Бэтмен не прошел. Это спасибо. Это спаси бочки. Бэтмен Архам Асайлум. Так, Бэтмен Архам Асайлум. Так, ботанический сад, отдельно не пугало, пещеры Крок. Вот, пещеры ботанический. А тут ботанический сад, тут ботанический сад. А мне нужны пещеры Крок. А ну не э, логу Крока так. Так, та-та-та-та-та-та-так, это... Так, ультрабет коготь, оружие 3, камера старая канализация, в кругом, тупике возьми? 12, главный канализационный узел, так. А, это, да, это точно, это тут -то, это тут-то. А, не не, не, не не не не не не нафиг. Я понял, что я должен туда забраться вот так вот. Нет, поэтому не надо. А дальше на Space надо жать долго-долго-долго-долго. А, блин, блядь, ну, черт, ну, А, может быть, крюком надо спиц как раз-таки? Хотя нет, стоп, на F наш... написано, что на F нет. А может быть, попробовать как вчера тросомётом, а? Ну вот. Я как вчера тросомётом. Ай. Ай, Ви. Плющ! Ты чё за... Фигню тут сделал-то, а? Я угадал, в конце концов, я занимался поисками сюда прохода. Ага, ребят. До не, не дать джокеру отравить реки, реку. Отключить насос на западном зале. Так. Так, чтоб на, да надо, надо, на надо, надо, надо, надо, на X так, на F сюда не получится забраться, так. Как я туда вчера собирался, а? Кто-нибудь мне подсказал бы? А, а, а понял, как? Это по паркуру, блин, паркурист из меня, конечно, тот. Еще я вам так скажу, ребята. паркур, паркур, новое движение путь сам выражение блин, надо было бы на F ну Если все на части, лезть. по старинке, да блин сюда Тут. А, вот точно, чуж призы Ридлера, вот этим вот знак вопроса, это в ультрафиолете видно. В этом у нас спускаться присев. Я тут, честно говоря, как-то не понял. А потом как? Понял, как туда сбираться наверх? Было бы куда легче, чем... Не, я лучше на X нажму, потому что так виднее лучше. Ребят, сори. Я немножко прервусь тут хорошо, ребят. И продолжим в следующих. Позже, короче. На этом моменте прервемся, пожалуй. Потому что, ну, Бэтмен опять же ни, никуда не убежит, не сохранится опять же. И я должен буду опять это проходить. Ах. Ребятки, ребятки, ребятки, ребятки. И извините меня, пожалуйста. За 7 минут, за 8 мы ничего с вами не сделаем.